Это пипец. Такого я уже давно не видел. решили что ли вот да ты чё бесполезно не выплывешь не, ножки а ну да понятно вот это пипец вообще это да Но михайловский июль 2017 года 8 баллов Ау. Сел на Подоле, когда мы с матерью все плавали в Турцию. Мы попали в Российский в такой же, но только зимой. Это было шесть вообще.